Друзья, с вами Денис Залевский. И сейчас я хочу записать небольшое видео о том, что вот мы видим, у меня в личном кабинете имеется внутренняя валюта таксфона в размере 24 100 рублей. Вот внизу можно посмотреть, тоже они отображены. Я приобретал дополнительно пакет вступления VIP CP Partner фон за 15000 рублей на сегодняшний день сейчас не подскажу сколько осталось долей на вот этот вот пакет вип начисляется оставшиеся доли которые не были раскуплены а впоследствии долей больше не будет и останутся только лицензии ну и данный пакет вступления он еще дает дополнительные возможности для того чтобы подключать таксопарки бизнес подробнее можете ознакомиться с информацией посмотрев вебинар здесь в личном кабинете нажав так вот так по моему это вот этот вебинар был так может это этот может нет но в любом случае то есть вот здесь нажав документы и материалы новости и все вебинары тут выложены Вот официальный вебинар от компании 17 июля был там как раз рассказывали по, по, про эту тему то есть посмотрите интересное стоящее вложение стоящий пакет который даст вам возможность подключать бизнес итак вернемся к нашим монетам то есть продаю 24 100 рублей внутренних таксфона меняю на сбербанк либо на криптовалюту призм если меняю на криптовалюту призм то 62 рубля стоит монета по такому курсу. Итак, благодарю всех за внимание. До новых встреч!